Добрый день, друзья! Поздравляю вас со светлым Рождеством Христовым и Новым Годом 2022. Отвечу на некоторые вопросы, которые присылали после просмотра двух серий продолжения ведического пророчества о России от Хари Кришна Даса, которые были выложены на канал YouTube в начале 2020 года. А подведение итогов по самому пророчеству еще рано делать. Мы должны увидеть и понять три шага Бога. И пока это не произойдет, пророчество, скорее всего, далее не активируется. Это я так думаю. Мне задавали вопрос: а все ли в порядке с Хари Кришна Дасом? С Хари Кришна Дасом все в порядке. Он болел, но не очень тяжело. И сейчас с ним все хорошо. Вот еще задают такой вопрос, а почему ничего не было сказано про пандемию? Ну вот по этому поводу, что я могу рассказать вам, можно предположить, что пандемия – это был первый шаг Бога. Но время покажет, сейчас рано еще это анализировать, мы пока в процессе разворота событий. Понятно, что Бог не делает это своей волей Это все-таки очень тяжелое событие То есть он своей волей не производит такие события Потому что Бог все благой Но допустить он может какие-то события, чтобы они разворачивались Возможно для того, чтобы мир начал меняться Потому что наш мир очень жесткий И не все может происходить абсолютно благостно Поэтому можно предположить, что это был такой первый шаг. Многие еще говорят, что пандемию никто не предсказал. Но это не так. Я написала статью 15 сентября 2019 года про комету Борисова и сравнила ее с ударшиной чакрой, а, так как Хари Кришна Дас в наших беседах упоминал, что перед началом важных событий прибудет космический странник. Комета Борисова и была таким странником, ее даже так и называли, что она как будто межзвездный странник, она прилетела из межзвездного пространства. На нашем сайте astroinstitut.ru можно почитать эту статью, и я там сказала, что нас ждет массовая психоз цивилизации. Только что не назвала словом пандемия, но массовый психоз цивилизации мы получили по всей Земле. Так что можно сказать, что этот прогноз сбылся, потому что вот именно психоз цивилизации, мы сейчас это наблюдаем по всей Земле. А вот, но а, в прогнозы прям а, это прям предсказать так, что вот прям точно пандемии все такое а, а, это очень сложно, особенно когда прогнозы такие делаются заблаговременно. Вон я написала 15 сентября 2019 года, вот, увидела, что это как массовый психоз. А, а, вот, а то, что это будет связано, ну, в принципе, массовый психоз это и есть тоже пандемия. Вот. А про первый шаг Бога, про пандемию, это наши все-таки предположения. Мы не можем знать все планы Бога. Поэтому давайте наблюдать за событиями. Еще во второй серии, которая вышла с прогнозами, там прогнозы были на 20, 20, 20 21, 22, 23 год. Это видео вышло 13 января 2020 года. За два дня до объявления об изменении Конституции. Там я говорила о том, что возможно будет изменение Конституции. И вот видео вышло 13 января, а прям 15 уже было объявлено о внесении изменений в Конституцию. Также там были рассмотрены два очень интересных затмения конца 2021 года, как раз то, что было совершенно недавно, 19 ноября и 4 декабря 2021 года. И я там говорила, что срабатывает древний ключ ключ состоит в том, что между затмениями мало дней, там около 14 дней с небольшим хвостиком, и есть три субботы. А также напряженные аспекты от Марса сначала к Сатурну, а потом к Юпитеру. И я говорила, что это может привести к серьезным, последствиям. Я сказала, что это, возможно, связано с экономическим кризисом и не назвала самое серьезное событие, о чем вообще этот ключ говорит, что это могут быть серьезные военные события. Дело в том, что по из тонких сфер шла очень жесткая информация именно по этим затмениям, что, может быть, я даже видела такую картинку, очень жесткие военные столкновения, Вплоть до открытия Южного фронта. И а, я видела, что какая-то республика, которая когда-то входила в состав СССР, и где много нефти, а, она попросит помощи ДКБ, и будут а, в, введены коллективные войска. Но дальше события а, мне виделись очень такими тяжелыми. И я не стала озвучивать этот а, прогноз, потому что астролог вообще не должен все говорить, что он Видит. Но это закон для тех, кто занимается серьезными прогнозами, потому что не надо некоторые вещи притягивать. И вот сейчас мы видим, что как раз в Казахстан запылал. И этот древний ключ о тяжелых событиях, он сработал. Но все-таки события идут в более щадящем варианте. И мы сейчас об этом с вами поговорим, почему идет более щадящие вариант. И я, кстати, очень рада, что я в полном объеме этот ключ не озвучила. Хотя я писала тоже на нашем сайте, есть статьи. Статья на сайте astroinstitut.ru о том, какие ключи ведут к военным действиям. Я там перечислила там ключ 1, 2, 3 и так далее. И в том числе этот ключ тоже был перечислен о том, что это всегда тянет за собой военные действия. Также в том видео, мы, кстати, его на нашем канале, на YouTube-канале, выложили более короткую версию, где только один прогноз. Его можно посмотреть там где-то минут восемь для того, чтобы вы в памяти восстановили, о чем была речь. В том прогнозе я говорила, в стратегическом прогнозе, о том, что в 2023 году может появиться новый человек в руководстве России. И я опиралась на анализ вектора времени. И вот сейчас я могу сказать, что уже этот анализ, в этот анализ надо вносить коррективы. В связи с чем? Прилетела комета Леонардо в эти дни, когда были затмения, и она была на максимальной близости и видимости как раз в эти дни, когда были затмения, и а, еще в течение а, где-то 10-12 дней после затмения, но в пределах одного месяца. Это комета гигантской периодичности и, в общем-то, редкая гостья а у нас. Где-то у нее цикл около 80 тысяч лет. Комета Леонардо внесла свою коррекцию в небесную меха механику. По ее траектории и по проекции на звезды мой анализ говорит о том, что это будет проверка на харизму всех лидеров государств, ну, ведущих государств. И кто эту харизму сохранит и проявит себя максимально с наилучшей стороны, тот и останется, пока не завершит свою миссию. Вот и я что хочу сказать, что вот это не, не во-первых непростая комета и непростая информация, потому что должен был сработать древний ключ в очень жесткой форме. И могли быть события гораздо более худшие, чем сейчас. Но когда прилетают кометы, они меняют события, они вносят коррективы, даже могут быть с точностью до наоборот. Но в данной ситуации мы видим о том, что с точностью до наоборот не было, все-таки военные события состоялись, но они проходят не в столь жесткой форме, как предполагалось мне, как мне это виделось, где-то за почти там, больше, чем год назад, даже больше, почти, чем за два года назад. И поэтому всегда стратегический прогноз, он более общий, а более ближе прогноз, он поконкретнее. И вот та информация о том, что придет совершенно новый человек, и, может быть, будет у нас смена в 2023 году. После прилета кометы Леонардо это теперь не факт. Почему? Потому что если на харизму, пройд, проверку на харизму пройдет, пройдут личности и пройдут ее хорошо, с тем, что они проявят наилучшие качества для развития нашей страны, то, как говорится, на переправе лошадей не меняют. И поэтому пока человек не завершит свою миссию, то он может оставаться. Поэтому это вот такой ключевой момент, который я хотела вам рассказать, который уже вносит коррективы. Кстати, это может касаться не только лидеров, но и других людей, кто считает, что обладает харизмой. Кто-то внешне себя так позиционирует или внутри таким себя считает. Вот по плодам, узнаемых в этот год. Никто не скроется. Проверка на харизму будет до 21 марта 2023 года. Имейте в виду не с начала года и до конца 2022 года, а до 21 марта 2023 года. Но мы еще вернемся к комете Леонардо. Кометы, еще раз хочу сказать, очень интересная тема. Их появление может полностью изменить причинно-следственную связь событий и я хотела еще поговорить о наступающем годе 2022, год неожиданных поворотов. Наступает год синего или, как еще говорят, черного водного тигра, 2022 год. Он дружит со своим тригоном, годом собаки и годом лошади, и является хозяином года капризной козы. В этот, год, в этот год козам надо быть тише воды, ниже травы, но будьте осторожны, кто родился в год козы. Тигр, хоть это и большая кошка, зверь коварный, скрытный и долго готовится в засаде к прыжку, поэтому в течение года будет много тайных интриг, исход которых до последнего будет неясен. Но когда тигр прыгает, наносит удар, сила его огромная и несокрушимая. И скажите, пожалуйста, какая страна объявляет год тигра, сохраняет его, оберегает, создает заповедники, заботится об этом красивом мощном звере? Ну, все мы, конечно, знаем, что Россия очень много внимания уделяет сохранению этого вида животных. Так что год тигра на россиян нападать не будет. Скорее всего, я вижу события, как одним ударом лапы тигр будет срывать маски с тех, кто задумал коварные интриги против России. Поэтому я вижу, что для России год тигра будет неплохим. Вот что еще важно на, на этот счет, на, в 2022 год отметить, что когда в году слишком много двоек, это опасный год. Он связан с колебанием Земли и с постоянной двойственностью и неясностью. А год тигра – это решительный год. Вот в этом уже и заложено противоречие. Поэтому нам предстоят события, неясно что и неясно о чем, но очень тревожащие, потому что мы знаем, что в средствах массовой информации что только не пишут, и вообще непонятно, где там суть. И вдруг все взламывается под мощным ударом тигриной лапы, и только тогда наступает ясность. То есть будут такие взрывообразные события с большими пиками, которые только после них будет наступать какая-то ясность. Это будет касаться нарастающего экономического кризиса, цен и паники среди элит. Что им делать? Они будут волноваться. Но нас будет касаться, что нам делать, простым гражданам России? Вот поэтому я прошу всех быть очень осторожными в этом году. Будет все не так, как нам кажется. И только во второй половине года, или даже точнее, к концу 2022 года наступит прояснение. Не надо суетиться и не надо впадать в панику. Паники будет много, и поэтому... в вот, пожалуйста, придерживайте себя, считайте, что мы еще не получили всю информацию, еще все не прояснено, что паниковать раньше времени не надо, то есть надо себя немножко придержать в этом. Что касается эпидемии, они никуда не уйдут, а будут давать всплески. То одна, то другая, будут еще какие-то другие, и достаточно еще в течение какого-то времени, но мне пока что видится, что это около двух, даже трех лет. И надо научиться с этим жить. Также меньше ездить, как говорится, дома и стены помогают. То есть наступают года, когда не надо длинные путешествия. Это очень опасно, не стоит это делать. Поберегите свои силы, свою нервную систему, свое здоровье и будьте дома. Наступают трудные времена, и в такое время побеждает тот, кто проявит мудрость и осторожность, терпение, выдержку, ну и веру, конечно. Год будет, вообще весь год 2022 будет делиться по энергетике на две части. Так как Юпитер будет менять знак. Юпитер в рыбах, как и должно это быть в год тигра, в своей обители, это очень сильное положение, хорошее, будет до, Юпитер там будет находиться до 11 мая 2022 года по тропическому зодиаку. А после войдет в первый знак зодиака Овен и покажет нам сценарий, намеки будущих событий 2023 года. А в Овне он будет находиться, делать так называемую петлю до 29 октября 2022 года, все-таки большой период. И снова вернется в знак рыбы, и а, вот после 29 октября 2022 года а, и до конца года все интриги будут проявлены, раскрыты. У нас ожидает очень сложный ноябрь, конец октября и ноябрь месяц. Но об этом мы поговорим ближе к тем событиям. А, вот потому что год будет делиться на две неравные части, стоит обратить а, внимание еще к одному а, Тотем года. Это, этот тотем года а, называется гепард. Начало его с 21 марта 2022 года до 21 марта 2023 года. А, гепард – это по зарастрийскому календарю, который восстановил и воссоздал Павел Глоба. А это очень работающий календарь, а, который а, включает в себя цикл 32 года. Он очень работает. Особенно на нашем российском эгрегоре, я имею в виду на славянском. Гепард ⁇ харизматическое животное. Очень быстро, грациозен, дружелюбен, легко приручается из-за отсутствия у него гена агрессивности. Охотничьи навыки у него воспитываются, а не даны от рождения. Поэтому это тот показатель высшей божественной харизмы. В этот год, в год гепарда, будет проверка на высшую харизму всех лидеров государства. Помните, я говорила, будет проверка. Комета Леонардо прилетела, и еще наступает год гепарда. Это двойной указатель, который будет, это будет очень серьезная проверка, будут очень серьезные события, такие непредсказуемые. Почему мы астрологи не можем сказать, вот то-то, то-то, там-то, там-то, вот конкретно произойдет, вернее, ну, мы можем относительно конкретного человека, когда известно время, место рождения, но когда касается стратегических вещей, то это об этом говорить очень сложно. Вот. И то я вам приводила пример, что были прогнозы, которые уже сработали. Вообще это редко, когда так бывает. Вот. И вот будет проверка на высшую харизму всех лидеров государств. И кто проявит ярко в год гепарда, тот и останется надолго в истории. И даже если вот вы родились в год гепарда, это ваш год, так же как и год тигра, это очень мощный и интересный год. И гепард, так как у него нет гена агрессивности, здесь высшая божественная харизма. Харизмы тоже бывают разные, они бывают со знаком плюс, со знаком минус, но здесь проверка именно на высшую божественную харизму. То есть дал Господь полномочия свыше какому-то лидеру для того, чтобы он занимал это место или не дал. То есть он должен выполнять свою миссию или он должен уйти в этот год. Но это также касается и других людей, которые тоже могут обладать харизмой. Это касается каких-то других профессий, ярких, мощных. И если они проявят себя в этот год гепарда, то тоже надолго остаются в истории не только политические лидеры, но это может касаться и других занятий, других профессий. Поэтому то, что здесь проявление харизмы, это очень яркие люди, яркие личности, и год как раз для них. Тот, кто себя стартует в этот год, проявит, тот надолго остается. Поэтому появление каких-то новых людей все-таки в этот год возможно. И нам надо как бы отслеживать, наблюдать, потому что за, за этим может быть что-то стоит такое в будущем. И чтобы подвести некоторые вот итоги тому, что я сказала, так как год делится на две э, части, даже, можно сказать, на три. Первая половина года – это когда Юпитер в рыбах, потом он будет в овне, потом снова в рыбы вернется. То есть какие рекомендации можно для себя взять из того, что я сказала? Вот в год гепарда и Тигра до 11 мая 2022 года надо скрытно, неявно действовать, чтобы мало кто догадывался о том, что, какие у вас настоящие планы. А вот с мая по октябрь, когда Юпитер войдет в Овен, можно и более активно, резко строить свою стратегию. Правда, имейте в виду, что, возможно, вам придется столкнуться с упрямством и недальновидностью, воинственностью овенского знака. Но если вы тигр, царь зверей, да еще имеете харизму гепарда, то вы сможете справиться спокойно с этим. И с конца октября 22 года, когда Юпитер снова войдет в рыбы, уже все становится более-менее ясным, кто есть кто. Судьба нам все проявит, никто не скроется. Напомню, что проверка на харизму будет до 21 марта 23 года. И еще раз, что все личности, которые проявят себя в 2022 году, в высшем смысле слова, надолго останутся в истории. И вот все-таки 22-й год за счет того, что очень много двоек, те люди, те личности, которые родились в 20-х числах 2 месяца и 12 месяца, пожалуйста, будьте осторожны. Это очень непростой год и, возможно, достаточно опасный для вас, кто содержит в своей дате рождения много двоек. Друзья мои, хочу еще сделать такое объявление, что у нас открыт новый набор на 2022 год. 2022 год. Этот курс для начинающих, и он начнется 10 февраля 2022 года в 19 часов по московскому времени. Записаться можно на нашем сайте astroinstitut.ru, оставить свою заявку в свободной форме, и таким образом вы потом получаете ссылку на вход в вебинарную комнату. Это будет бесплатное занятие для всех желающих, что вы можете поприсутствовать, поговорить с нами, со мной, с преподавателями, узнать о курсе более подробно и задать свои вопросы, такая свободная беседа. У нас дистанционное образование, три семестра и после окончания трех семестров вы получаете диплом с новой специализацией астролог-консультант. Астролог-консультант- это вообще очень такая профессия, которая и вам помогает, и другим помогает. И самое интересное, что, в общем-то, это очень востребовано, это очень нужно, и вы будете чувствовать себя реализованными и защищенными в это трудное время. У нас учиться очень интересно, потому что преподавательский состав очень мощный, сильный. Первых два семестра вы будете изучать джиотиш, индийскую астрологию, по программе в очень известном индийского институте Абхарати Виде Пхаван. Эта программа была согласована и поддержана одним из самых уважаемых и авторитетных астрологов Индии, доктором Кайн Рао, это мой джиотиш-гуру. В третий семестр вы будете изучать основы западной астрологии которая тоже очень нужна, потому что многие психологические характеристики и анализ личности как раз лучше для нашей культуры делать через западную астрологию. Тот, кто хочет получить образование второе высшее, ДПО, дополнительное профессиональное образование, переквалификацию, вы просто еще остаетесь на один четвертый семестр, куда будет более углубленное изучение западной астрологии, там анализ личности, соляр, совместимость, много очень практических техник, которые нужны для консультирования. И таким образом вы выходите на, после того, как напишите заключительную работу, выходите на получение диплома ДПО. С нами учиться очень легко, потому что у нас очень большой опыт. Институту в этом году, 17 января, исполнится 28 лет. И за эти 28 лет мы научились так подавать знания, и у нас такой опыт, что мы можем научить практически любого. Главное, чтобы было желание с вашей стороны. Чтобы узнать подробнее о курсе, вы заходите на наш сайт astroinstitute.ru, дальше заходите в раздел «Цены» и уже просто ознакомитесь, какие цены. У нас сейчас очень большие скидки. Скидки будут до 25 января, и успейте записаться до этого числа и воспользоваться скидками. Прочитайте внимательно этот раздел. Если вас это интересует, милости просим, пишите. Можете прямо на почту института писать, потому что там она указана тоже на сайте, и в этом разделе, раздел цены. Можете через обратную связь писать, и мы вам ответим, ждем вас. Всего вам доброго и давайте будем встречать этот год тигра с надеждами. Почему? Потому что этот год все-таки больших перемен. И любые перемены, они также дают возможности. Поэтому я желаю вам счастья, удачи, добра, хорошего настроения. То, как вы себя настроите, это тоже очень важно и может оказать заметное влияние в течение года. Поэтому давайте думать о хорошем. Всего доброго, до свидания, до встречи.